Летняя сборка, цены на все новые тачки, скины, новые кейсы, что в них выпадает, обновления фракции, и многое-многое другое, что уже добавили на тестовый сервер. Обо всем об этом коротко в сегодняшнем видео. Хочу тебе сказать, что ты очень сильно мотивируешь меня отказаться полностью от сна и переехать на тестовый сервер, снимать для тебя все больше и больше видосов по обновлениям на Барвих РП. Интересно, а сможем ли мы с тобой набить 666 лайков на этом видосе? ставки большие но это означает что теперь будет еще больше роликов по барвихе на моем канале еще больше розыгрышей на 500 тысяч рублей среди всех серверов барвихи рп которые я провожу абсолютно в каждом своем видеоролике все условия ты видишь на своем экране но ну, а итоги каждое воскресенье вечером на моей странице вконтакте ссылочка есть в описании удачи кто уже успел заметить на тестовый сервер залили ту самую летнюю сборку ну или весеннюю сборку как кому будет удобно сразу хочу тебе сказать, то что это не окончательная версия. Сегодня еще будут проводиться работы по графике, будет изменен тайм цикл. Скорее всего как мне сказали будут добавлены горы которые у нас были и в зимнем варианте но теперь это будет и в летнем сеттинге короче говоря это еще не финальная сборка. И все будет допиливаться уже буквально сегодня завтра и я думаю ты сам понимаешь что в принципе почти все обновление уже на тестовом сервере и это означает что уже совсем скоро вот-вот мы увидим все это дело на Основных сервера. Как я говорил тебе ранее, в этом обновлении будет добавлена новая система автотранспортировки, все это дело будет именно для новичков, затестить все это смогут игроки первого и второго уровня. Когда они будут подбегать вот к таким вот статичным автобусам, у них будет появляться меню выбора, куда они хотят добраться. За 250 рублей буквально за несколько минут их телепортируют в определенную точку, в такой же автобус, но либо уже около завода, около шахты, фермы или рыбалки все это дело будет сопровождаться какой-то новой интересной анимации к сожалению пока не могу тебе показать как все это работает но думаю уже совсем скоро нам это станет доступно надеюсь в будущем такие системы мы увидим не только для новичков но и для всех игроков барвихи рп как я и предполагал обновили крафт добавили новые предметы а конкретно новые аксессуары из всем известной игры pubg mobile теперь шлем 3 уровня рюкзак 3 уровня и сковородку из папга мы сможем с тобой Скрафтить и на Барвихе РП, как раз таки в меню крафта. Сейчас ты видишь на своем экране все необходимые ресурсы, а самое главное довольно высокий шанс выпадения крафта этих предметов. Лично мне понравилось все эти предметы скрафтить гораздо проще, чем тот же самый велосипед, нож или лопату. Ну а где брать ресурсы для этого крафта? Все эти новые ресурсы теперь будут добываться на новой работе кладоискателя. Кладоискатели я тебе рассказывал также в одном из прошлых своих видеороликов на канале есть полный гайд по кладам если ты еще не смотрел то обязательно сделай это я крайне постарался для тебя в том видео по поводу новых скинов скины и все новые тачки которые будут добавлены в этом обновлении я также показывал в одном из прошлых своих видео по обновлению все есть на канале в магазин знаю что точно подъехал новый скин футболиста неймара и стоит он 800 тысяч рублей новый женский скин к сожалению я не смог посмотреть так как у меня персонаж мужского пола но вполне возможно что что он также будет доступен именно в магазине одежды, потому что больше нигде я его не нашел. В донат меню новых скинов не добавляли. Но скин Кизару, который многие хотели, многие ждали довольно реально красивый, качественно проработанный крутой скин. Как в принципе ожидалось, его добывать будет довольно непросто. Добавили его в новые кейсы кейсы 50 на 50, которые также будут рандомно падать тебе каждый пайды. Но ну, а вот ключи к этим кейсам, я думаю, даже если и будут падать, то просто с каким-то катастрофическим минимальным шансом естественно проекту как и любому другому проекту нужно что-то есть немного зарабатывать и ключи к данным кейсам подвезли в донат это по-моему вообще единственное что завезли в этой обнове в донат считая платной версии battle pass а. так что не могу особо как-то хейтит разрабов в этот раз потому что ну реально на донат упора особого не было и ключи для этого же кейса довольно недорогие не знаю возможно опять же цена изменится потому что это цена именно тестового сервера но если останется именно такой, то это вполне адекватная цена для данного кейса. В самом же кейсе нас с тобой ожидают довольно неплохие предметы. Во-первых, это скин того самого Кизяки, который, я думаю, в первое время будет уж точно стоить довольно много. По крайней мере, до тех пор, пока не навыбивает много людей этот скин в огромных количествах. И новенькая Subaru Impreza, та самая ее ралли версия вот в таком вот эксклюзивном виниле. К сожалению, не могу открыть, как-то посмотреть, показать. Но в любом случае мы с тобой пооткрываем эти на тест-сервере опять же если наберем с тобой 666 лайков на этом видео то я с радостью сразу же открою для тебя все что можно выбью все что можно и покажу тебе как все это выглядит как все это работает и какой там вообще шанс выпадения ну и помимо всего этого здесь не сказать бы что какие-то прям очень супер дешевые скины скины все эти также продаются в магазине одежды ты можешь посмотреть цены на них их также можно будет посливать в гос довольно недешево Ну и автомобили также не самые дешевые какие-то там русские тачки. С самого плохого здесь, наверное, падает только Нива. но и ту же Ниву слить в Гос, если не ошибаюсь, что-то порядка 200 тысяч рублей, если не больше. А если мы будем обменивать 400 коинов на верты, то максимум, что мы можем получить, это 250 тысяч рублей. Так что, как я и сказал тебе ранее, в принципе, это реально адекватная цена для ключей на эти кейсы. Ну а сами же эти кейсы мы будем получать с тобой каждый по идей, рандомно вместе с остальными кейсами. И самое главное абсолютно бесплатно новый красивый скин от стека мы с тобой можем забрать абсолютно бесплатно при прохождении нового battle пасса battle пассе вообще довольно большое количество интересных предметов включая игровую и донатную валюту и как я тебе и сказал покупать его совершенно не обязательно Он доступен абсолютно одинаково для всех игроков единственное что можно приобрести за донат это его либо ускоренную версию либо сразу все задания все награды забрать за 6000 коинов. как тут поступать? тут уже принимать решение сам кому-то лень проходить и он просто донатит и забирает все предметы а кто-то ежедневно выполняет задание также спокойно в течение месяца забирает все эти предметы но уже абсолютно бесплатно тем более что главный приз будет toyota supra в новом эксклюзивном виниле из кинофильмов форсаж я передавал разработчикам наши мольбы и просьбы о том чтобы мы наконец-таки смогли с тобой тюнинговать все вот эти эксклюзивные тачки хочу тебе сказать что сейчас на тестовом сервере мне в принципе доступно все это дело с этой toyota supra Надеюсь, что на основе это также будет вполне реально. Ну а новую Subaru Impreza, но уже без эксклюзивного винила, обычную ее версию, которую ты сможешь прокачать и затюнить сам, как хочешь, также повесить на нее любой винил, ты можешь приобрести в наших автосалонах Barbeek rp Хочу тебе сказать, довольно невысокая цена за этот автомобиль. Выглядит он реально просто потрясающе. Мне реально нравится такая Impreza, и я думаю, ее можно будет прикупить, затюнить, затестить сравнить с другими автомобилями из той же категории цен. Если хочешь подобное видео, то также обязательно пиши мне об этом в комментариях. Deolanos также подъехал, причем в отечественную категорию автомобилей. И стоимость его всего в 285 тысяч рублей. Так что те игроки, которые хотели увидеть данную тачку на Барвихе, думаю порадуются, что это также довольно невысокая цена за эту тачку. Плюс ко всему, не забываем про скидки, которые разработчики часто выкатывают нам на эти автомобили, скины и аксессуары. Для организации добавлена новая система повышений в виде ежедневных заданий, которая облегчит возможность повышения на новый ранг и будет доступна и понятна не только для старых, но и для новых игроков. Прохождение тестов, посты, интересные ивенты, патрулирование – это лишь малая часть заданий в этой системе. Помимо повышения, появляется мотивация для прохождения всех заданий, ведь за каждое дается денежный приз или экспа для повышения игрового уровня персонажа. Раньше МЧС была самой популярной фракцией с высоким заработком, так теперь есть возможность выезжать в рейсы и в сухопутных войсках. каждую доставку материалов в силовую организацию ты сможешь получить денежную премию. Здесь ты имеешь возможность с маленьким уровнем вступления во фракцию зарабатывать неплохие деньги, а также еще и выезжать в одиночку. Ну и помимо сухопутных войск, разработчики добавили новую систему вовсин. Теперь возможен выезд с напарником до зданий силовых структур с целью перемещения заключенных с кпз вовсин. так еще и за это ты сможешь получить денежное вознаграждение короче говоря я думаю во фракциях теперь реально должно стать гораздо интереснее к сожалению пока на тесте я все это дело не могу заценить так как я тут один но на основных серверах я думаю с огромным удовольствием мы с тобой все это вместе попробуем возможно будет много стримов ну или как минимум будет много видосов опять же все будет зависеть от твоего актива как много комментариев лайков ты настаешь также много видосов я для тебя буду делать в этом обновлении разработчики не забыли и про наших администраторов для администрации которая усердно следит за порядком на серверах разработчики повысили зарплаты аж в два с половиной раза теперь при повышении уровня администратора помимо новых возможностей появляется аксессуар который будет действовать на протяжении всего времени администрирования на втором уровне админа они будут получать корону на третьем трезубец а на четвертом крылья да да и это те самые аксы, которые также нам с тобой показывали в недавно слитом скрине по Барвихе РП. Поздравляем наших администраторов. Я думаю, сейчас админ состав будет пополняться, потому что ну, там реально стало гораздо интереснее, гораздо лучше. И появилась мотивация работать как можно усерднее и повышать свой ранг администратора. Короче говоря, это еще не финал всего того, чего нас с тобой ждет в этом обновлении. Как ты понял, обнова не маленькая. Предстоит нам с тобой довольно много контента. А это, конечно же, не может не радовать. Я с нетерпением жду данного обновления на основных серверах, уверен, и ты тоже. Но как ты уже понял, все дело близится к финалу. И, скорее всего, вполне возможно, лично, как мне кажется, я думаю, уже в ближайшие выходные мы все это дело затестируем вместе на основных серверах Барбихи РП. Ну а пока ты прожимаешь 666 лайков на этом видео, я погнал снимать для тебя новое. Пока!